Так, ну и вот я обещал по поводу программы «За новый социализм». Я ее бегло посмотрел, и то не всю, поэтому буквально с вами сейчас вот с колес давайте прочитаем. «Краткая политическая программа движения да за новый социализм». Реальная национализация природных ресурсов, железнодорожного транспорта, энергоснабжения большая часть прибыли госкомпаний в этих сферах должна идти на общие социальные блага, образование, науку, здравоохранение, дорожные сети, социальные выплаты. Прекрасно. Вопрос как? Да, то есть мы знаем как они всегда национализация проходит да, и это в доход государства вот а государство уже будет там распределять мы знаем кто такие это государства и как они распределяют поэтому принципиальный вопрос только один да, доля то каждого где здесь должна быть доля каждого вот во всем что перечислено доля которая видна вот сто процентов а вот мы, и вот между нами пропорционально это распределено, между каждым. Вот моя акция на железную дорогу, соответственно, я должен получать прибыль на эту акцию. Вот моя часть национальных богатств, да, нефть, газ и так далее. И тоже дайте там мои денежки с этого. Вот, значит, это принципиально. Перевод части доходов от экспорта нефти и газа на личный счет каждому россиянину, платившему взносы в пенсионный фонд как минимум 15 лет. еще Что, Какой пенсионный фонд? Какой пенсионный фонд у вас может быть? Это обязанность государства платить пенсии. Никаких пенсионных фондов. Какая-то воровская структура. Вы там пенсии 15 лет должны платить, чтобы вам в долю дали какую-то части, никакой части. Там все должно делиться между гражданами, никаких частей не должно быть. Все должно быть очень четко. Вот это мое, это твое, это ваше. Все. Не надо. Никаких пенсионных фондов, никаких фондов социального страхования, ничего не должно быть. Это обязанность государства. Обязанность государства медицина, обязанность государства образования и пенсии обязанность государства. Отмена антинародной пенсионной реформы, пенсионный возраст 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин, минимальный трудовой стаж для получения пенсии по старости, для женщин и мужчин 35 лет, дневное высшее образование включается в пенсионный стаж. Ну, полный чушь, что я могу сказать. Да, мы еще до 2017 -го года говорили, что пенсионный возраст мужчин должен быть 55 лет. Это максимум. Пенсионный возраст женщин должен быть 50. И про стаж мы ничего вообще не говорим. То есть при достижении возраста, независимо от стажа, должна платиться пенсия. Независимо от стажа. Может он дня даже не работал. Да и хрен с ним. Это жуть, это вот, блядь, от каждого по способностям, каждому по труду, это вот этот принцип, блядь, совершенно чудовищный, да, каждому по труду, блядь. тогда все с голоду сдохнут, в современных условиях, когда роботизация. Бесплатное высшее и среднее образование без любых поборов с родителей, отмены ЕГЭ, зачисление в вуза на основе конкурсного отбора, государственное распределение отличников. Учебы. Ну, про государственное распределение я бы со всем остальным абсолютно согласен. Все образование должно быть бесплатным. Вся медицина должна быть бесплатной. Прогрессивная система подоходного налогообложения от 10 до 20% введение налог на роскошь, на роскошь введения Налога на вывоз капитала 2%, введение налога на недвижимость граждан России в странах НАТО, снижение налога на единственное жилье и так далее. Переход к кадастровой стоимости на налогообложение по жилой площади, введение налога на вторую и третью жилую недвижимость, снижение НДС на 10%, отмена НДС на производство средств. Я даже дочитывать не буду. Никаких НДС, какой налог на добавленную стоимость, да откуда он должен взяться. Какие там по кадастровой стоимости налоги должны на недвижимость быть. Никаких налогов на, не должно быть ни на недвижимость. Ни в коем случае. Да? Но там с налогами на, на, на доходы еще можно там как-то согласиться. Хотя мы тоже против этого. Ни в коем случае этого не должно быть. Никаких налогов не должно быть. Мы против налогов. Единственный налог, который мы должны ввести, инфляционный, все. Но у нас, когда пятая часть, бюджет составляет пятую часть от ВВП, да, пятую часть, это смешно, да, еще вводить какие-то налоги. Зачем? Мы что, не можем без налогов обойтись? Да? И это вытянет нас, и очень сильно вытянет. Мы можем ввести инфляционный... Ну, будем по этому поводу э, вести дискуссию. Мы можем ввести инфляционный налог. Да, можем. Если инфляционный налог не ведем, придется, значит, вводить налог на доходы. Ну и все. Никаких НДС быть не должно. Президентских налогов. Ну их нахер там. Это уже все проходили бы. Это грабеж, который приводит к уничтожению экономики. Ничего этого мы делать не будем. Просто они не знают, похоже, как это работает, поэтому предлагают вот эту ельцинскую, блядь, э, путинскую систему. Как помните, я никогда не забуду, Ельцин выступает в августе, когда только они, значит, там отбились от ГКЧП. Это как же так? Президентский налог 5% Горбачев ввел. Ну вот 5, это нельзя допустить президентский налог 5%. процентов. Ну ладно, не допускай. Ну мы работаем, у меня Олегры и так далее. И бухгалтер мне с первой там в января говорит, ввели НДС. Я говорю, что за НДС? Ну налог на добавленную стоимость. А президентский отменили. Я говорю, ну да, Ельцин обещал 5%. Сколько теперь это НДС? 28. Я говорю, ни себе, отменил, сука, президентский налог. Молодец такой. Понимаете, это вот мироощущение, да? Это понимание экономики Ельцинам и Чубайсом. Вот этот НДС, понимаете? То есть, один алкаш и дурак, а другой жулик и вор. Вот это понимание их. Вот так экономика, по их мнению, должна устроена быть. Отмена НДС на производство, среднее производство и молочное животноводство. Да на сельхозпереработку и на сельхозпродукции у нас это четко записано. Никаких налогов вообще. Вообще никаких налогов. Мы говорим о том, чтобы никаких ростовщических кредитов быть не должно вообще то есть максимальный процент по кредиту не, не, не должен даже подходить к единичке то есть ну там за обслуживание грубо говоря какие-то деньги и все. Замораживание тарифов естественных монополий, тариф ЖКХ на два года в целях борьбы с... Какое замораживание? Они грабят, блядь, горячая вода, им не, не обходится ни во что. Вообще ничего не стоит, потому что это от охлаждения ТЭЦ. Какие нахер естественные монополии? Это должно национализироваться каждому доля в этих естественных монополиях. И четко мы должны видеть, мы должны тарифы устанавливать таким образом... Плюс 15 процентов. Вот они электричество произвели. Вот их затраты. да, Затраты вот такие. Сколько они должны получить? 15 процентов. Все. Ничего там больше не должно быть. Так, что-то меня размыло. Там больше ничего не должно быть. Плюс 15 процентов. Они получают плюс 15 миллионов процентов. Так не должно быть ни в коем случае. Кто, кто такие они? Это же мы, опять, если мы национализируем. Никаких там этих, э, которые сейчас там какие-то управляющие компании, вся эта херня, которая грабит людей. Об этом надо говорить. Близко не должно быть никаких компаний управляющих. Ничего, Муниципалитет сам в состоянии. И люди сами в состоянии проконтролировать. Никаких этих ТСЖ и прочее, Ничего этого быть не должно. Это преступление против народа. Постепенная реальная компенсация граждан вкладов в Сбербанк и СССР замороженных в 1991 году. Абсолютно точно согласен по этому поводу. Так что все правильно, не правильно. по этому пункту вопрос нет. Запрет работы в офшорах для любых компаний с государственным участием, а также для всех частных компаний, на которых занято не менее 500 человек. Я вообще в этом проблем не вижу. Вообще никаких проблем в этом не вижу. Где хотят, там пусть и работают в офшорах и так далее. Мы создадим систему, при которой они не смогут украсть ни копейки, если захотят украсть. То есть, то, что заработали своим трудом, то и выдадут. Поэтому, если госкомпаниям хочется работать в офшорах, да, которые госкомпании контролируются народом, так пусть работают. Потому что главная цель, которую мы ставим для компании, это извлечение прибыли. И они должны извлекать колоссальную прибыль, которая будет распределяться между владельцами акций. А кто такие владельцы? Это народ России. И если они кого-то на Западе обманут, ну ради бога, мы будем платить деньги тем кто будет управлять этими компаниями. Вы сами их будете выбирать. Акционеры, то есть вы все будете выбирать этого руководителя. Да? Нравится, он хорошо работает, пусть работает и дальше. Вы можете проголосовать за нее. Не нравится, вы всегда собрались и на интернет-платформе проголосовали нахер этого козла, давайте другого козла, будем его доить. И все. Поэтому главная задача это извлечение прибыли. Нам же не политикой надо заниматься с этими делами. Я думаю, каждый с этим согласиться. Поэтому это не принципиальный вообще вопрос. Это вопрос сейчас принципиальный, когда Сечины, там Миллер и прочие мразь. А когда это народное достояние, когда люди видят, как это расходуется, куда что идет. Вообще проблем нет. Введение в Уголовный кодекс Российской Федерации конфискация имущества в качестве наказания за расхищение государственных средств. Да, вообще вопросов нет, да, но нужно, чтобы в этой программе стояло, что сейчас делать. Тут же нет в этой программе, что сейчас с этими подонками делать, да. Что вот эти четыре слона, про которых мы говорили, то есть простить долги, есть это, не вижу. А это самое, отпустить заключенных, которые сидят, потому что нет правосудия, есть, нет. Отнять и поделить, есть, нет. Да, то есть, про конфискацию тут сказано, а у кого конфисковывать? Нам нужно иллюстрировать, конфисковать, загнать их нахер всех на Индигирку с Колымой. Вот что нам нужно сделать. Здесь я этого не увидел. Да? И право нации на самоопределение. Свобода Кавказа. Так мы это называем условно. Но это же не только о Кавказе речь. Запрет на занятие должностей на государственной службе лицам и их прямым родственникам, имеющим недвижимость, акции и банковские счета за рубежом. Вообще вот это не принципиально. Если этот человек избирается на один срок, как у нас, на один срок, вот вы никогда не проконтролируете, есть у него что-то там, нет ничего. Если он избирается на один срок, у него висит видеокамера, стоит микрофон, все, что он делает, он делает в интернете, любые проводки в интернете, полная гласность, да? никаких тайн нет, никаких спецслужб нет, то зачем вам морочиться, зачем вам все это придумывать, вам это совершенно не нужно. Есть у него что-то там за рубежом? Нет, вообще вы, вы даже думать об этом не, не будете. Вот он работает и все. Вы пытаетесь проконтролировать лишнее, так всегда было в Совке, да? для этого КГБ нужен, АБХС нужен. Ничего этого не нужно. Есть народ, и народ может проконтролировать, и надзирать очень хорошо народ может. Возможность отзыва любого выборного лица, включая президента, проработавшего не менее половины срока полномочий путем референдума, Какой половину срока полномочий? он Полномочий срока будет говно нам делать. Нет, бан! Вот он работает, мы наблюдаем. Вот у него здесь колонка висит. И мы начинаем ему ставить баны. Пошел на, пошел на, пошел на. Добралось определенное число. У него автоматически все выключилось. Вот его программа он, он, чиновник, также работает в компьютерной программе. То она автоматически отключилась и написала в банк. все. Он собирает вещи и пошел нахер. Все, его нет, этого чиновника. Сразу, в этот же день. Не надо ждать, что он там полсрока отработает. Это полная ерунда, полнейшая. Срок полномочий президента и депутат Федерального Собрания допускается лишь однократное повторное переизбрание. Какое однократное? Куда переизбрание? Зачем? Зачем вам федеральное собрание? Зачем вам какие-то, эти депутаты и сенаторы? Нахер они вам нужны? Вы что, сами голосовать не можете? У вас телепончик, что ли, нет? У вас программу трудно установить по голосованию. Зачем они вам нужны? Все должностные лица, которые избираются, это не депутаты никакие, это должностные лица исполнительной власти, ни хера не президент, а какой-то менеджер там сидит, главный, который у министров, да, и мы видим, чё, чем он занимается. И мы контролируем мы надзираем. Зачем нам эти депутаты? Что они будут делать? Красть, что ли, там ходить гать, гать, по 38 миллиардов, как вот сейчас отняли у этого? Зачем? Мы их вот как раз, депутатов, вы никак не проконтролируете. Они будут там сидеть херней страдать. Зачем они нужны? Исполнительную власть легко проконтролирует, там все конкретно. Все конкретно. Вот он делает, вот туда деньги, вот это он пишет, вот это он звонит и так далее. Это все легко проконтролировать. А депутат, как вы проконтролируете? Нахер он нужен? Они, они создадут в любом случае некие лобби, которые будут э, пытаться решить свои узкие задачи. Не задачи народа. Они не нужны нам. Прямые выборы населением судей районных и областных судов. Отлично. Это прекрасно. Это в нашей программе тоже самое написано. Кандидат судей не имеет права работать в органах Следственного комитета, полиции, прокуратуры в течение 5 лет после избрания судьей. Отчет судей перед избирателями каждый месяц прямой трансляции в интернет. А зачем? А зачем? Трансляция должна быть всегда прямая. Он работает при прямой трансляции. Микрофон, камера и все. Вообще вопросов нет. Все должно быть абсолютно гласно, абсолютно открыто. Облегчение процедуры проведения референдумов и организации митингов и демонстраций. А что значит облегчение? Я вообще ничего не понимаю. Ну, митинги, демонстрации абсолютно законные. Иди, проводи. Не надо никому никаких заявлений писать. Что хочешь, что и делай. Все, что связано с массовыми мероприятиями. Да? Референдумы. Вот телефончик у тебя есть, все, там есть площадка электронная. На электронную площадку выкинул вопрос какой-то, да, вот, который ты хочешь, чтобы был на референдуме. Набралось достаточное количество, там, грубо говоря, ну будем считать, 5 миллионов человек проголосовало. Все, вынесен вопрос, вынесен на, на референдум. Автомат. Раз все проголосовали, да, нет, пошли нахер. Все, так должно быть, понимаете, и никак иначе в современном мире. Ой. Квалификация коррупции как особо тяжкого преступления в УК. Ну, там и есть как особо тяжкое преступление. Ну, практически, да? Ну, это же ничего не меняет. Во-первых, нужно убрать причины и условия коррупции. Какие причины и условия? Наличные деньги раз. И то, что люди работают совершенно тайно, скрытно. Их защищают всякие законы, которые э, должны наоборот все там открывать и все показывать. Это не принципиально. Ни один палач никого не воспитал, как Маркс говорил. Да? То есть, нужно... И они против того, чтобы за коррупцию хоть для яйца резали, мне это совершенно по барабану, я понимаю, что это, это популизм, это не работает, понимаете, работают абсолютно другие вещи которые не дают создать причины и условия совершения преступлений. Вот это работает, а это не работает. Переименование полиции в милицию. Я против того, чтобы переименовывать, как, полицию разгонять нахер и собирать народную милицию. Что значит полицию в милицию? Это разные структуры вообще. Полиция, которая сейчас обслуживает Путина, и это э, злодеи, их надо убирать, все, их не должно быть, и создавать народную милицию. А что же опять такое, там по, милицию переименовали в полицию, там Медведев, да, а теперь, ну давайте сделаем реформу, переименуем в милицию. И все, что да их половину сажать надо. Их сажать, половину других разгонять надо. Прямые выборы члены совет Федерации, кандидат должен поставить, Какие выборы? Каких членов совет Федерации? Какие накер сенаторы? Вы что говорите? Хуже людей на земле нет, чем сенаторы. Чем они там будут в Сенате-то заниматься? Чем они там занимаются, знаете? Вот я вам рассказываю, и кто не слышал. Я помню, я за предом Думы был, и мне председатель Думы Харитонов просит, говорит, там Валь Завадников приедет, это сенатор наш такой. А я и с два человека всего, которые против этого сенатора голосовали, потому что, ну, нахер он нам нужен, этот сенатор. А? Вот. И... Он привезет комитет по промышленности, ты присутствуешь на, на заседании комитета, ну, Харитонов не может, да, и потом с ними, значит, там что-то по делу и дела какие. Ну, я пришел на заседание комитета, смотрю, сидят рожи, блядь, которые вообще не в понятиях, ничего не понимают, ничего не соображают. Ну, я сижу в «Сфинкса», играю, что-то они провели. Знаете, я сам был председателем комитета. Я сам был зампредом, я проводил заседания комитета в Думы. Что хотите? Я такого никогда в жизни не видел. Это просто было, ну, мне даже присутствовать было против. А вы пошли в Толову он там распорядился, оказывается, там поляну накрыли. Ну, я пришел, думаю, что долго мне с ними быть. И вдруг они заговорили, они не о делах. Вот мы всегда, когда собирались, говорили о каких-то делах, да, потому что масса дел. Они о делах вообще не говорили. Они начали говорить про самолеты. Но это моя любимая тема. Я так воздухарился. И тут вдруг они начали говорить, у кого какой салон в самолете. Там какие диваны, какие-то фирмы называть, какие-то холодильники у них самолетные, вот такие хорошие, а такие плохие и так далее. Вот что такое сенатор. Понимаете? Вот такие сенаторы. Нахер они вам нужны, эти сенаторы? В целях обеспечения честности выборов в состав избирательных комиссий, не могут входить лица, находящиеся на государственной муниципальной службе, прямая трансляция подсчета голосов в интернет, демонстрация итогового протокола. Все это должно в блокчейн-системе быть. Каждый должен видеть голосование открытое, каждый должен видеть, как он проголосовал. Никаких избирательных комиссий, Программа, которая видна всем, абсолютно видна всем. И орган э, чисто технический по обеспечению деятельности вот этой программы. Все, вот я проголосовал за, я проголосовал против на телефончике. Не надо ни, никаких трансляций, что вы будете транслировать. Табло, его и так видно на любом телефончике, сколько там чего. И каждый может залезть и посмотреть, где его голос, за или против. Вот мой голос. Я так не голосовал, откуда у вас так? Цифры. Вот так должно быть. Восстановление союзного государства на базе республик бывшей СССР на основе свободного заявления и граждан. Ну, что я могу сказать. Ну, смешно. Ну, да, там сейчас бросится. Они все более изъявляются. Сейчас они все бросятся воли изъявлять эти э, республики. Ну, вы понимаете, есть вещи совершенно невыполнимые, в частности вот это изменение государственной символики России: красный флаг с серпом и молотом и пятиконечный звезд. Ну, видите, вот вот этот вот единственный пункт, который э, который э, как бы э, серьезный, да, и привлекает какое-то внимание. Все остальное, ну, это же не серьезно. Это такая программа. Да не дом не может такой программы быть. Она не работает. Это мертвая программа. Это программа ни о чем и ни для кого. Это программа, чтобы не сесть в тюрьму. Для чего такая программа? Ну, чтобы путинские почитали. Да, это чушь какая-то. Да, чтобы не, не посадили за эту программу. Вот для чего такая программа. Двуглавый орел без монархических символов, короны, державы, скиптеры, гимн СССР, бля, жуткие дела. То есть, все все в один, там и двуглавый орел и так далее. А нет мысли, что предложить гражданам провести э, конкурс по поводу символов новых, без всяких гимнов СССР и прочее такое. И без э, знамен с серпами и молотками. Может быть, как-то это объединит народ, если весь народ проголосует за что-то другое. Мальцев зачем вред считать, что ну зачем отвлекаться от главного? А это и есть главного. Это и есть Главное.